Бегай, блядь! На ⁇ да м! А, Блигай! Не знаю, не знаю, а а не знаю, не знаю, не куда. Ну, что, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не Води, гори, води, води, води, Бля, блядь! блядь! Алиан, блядь! Алиан, блядь! Алиан, блядь! Алиан, блядь! Алиан, блядь! Алиан, блядь! Умничка! Ч ⁇ бля? Смотри, что! А делаю! А, я! А, я! А, я! А,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 Сразу же! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Курок! Ты на я стою, придурок-то, ёбарок! Всё, Толя, Толя, приём! ты А, нет, давай! Что мы, блин, это, блядь! Играй, блядь! Давай, кто за ним Где Рандон? Я-я-я! Валерий, не бросай! О, ворот! Аля, смотри, аля, смотри, аля, смотри, аля, смотри, аля, смотри, смотри, смотри, смотри, Лева! Лева! Лева! Лева! Лева! Лева! Лева! Лева! Лева! Лева! Вот, ебаная жизнь, жизнь, блядь. Зачем? Зачем? Зачем? ты это сделал? <связывая> Я игрой был. <связывая> 11 метров? верно забил, теперь обратно Нет, он лайк. Ну молодый, Давай! А ты лайк, блядь! ты лайк, блядь! Я был недавно Я потихоньку Давай, давай,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 у Братарь, выходи из ворот. Шире, шире. Ворота да. раздвинуть по шире. Перед собой баллак. Есть Их одна бычь не помогла.